Наконец-то они очутились с глазу наглост, но Уинстоном овладело как будто одно желание ⁇ бежать. Сердце у него выпрыгивало из груди. Заговорить первым он бы не смог. У Брайана продолжал идти прежним шагом. На миг доторнулся до руки Уинстона, и они пошли рядом. У Брайана заговорил с важной учтивостью, которая отличала его от большинства членов внутренней партии. Я ждал случая с вами поговорить, начал он. На днях я прочел вашу статью на новоязе в Таймс.